Звездочки проекта «Таланты Ставропольского края» при поддержке «Кафе Восток». Мария Прилепова в студии восточного танца «Дракон и стрекоза» с 9 лет. Веселая, озорная, улыбчивая девчушка. Желаем творческих успехов! Партнер проекта «Кафе Восток». Зажги свою звезду с ТВ-клубом «Вкусные новости».